Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в сегодняшнем видео я хотел поговорить о VCA фейдерах Что такое VCA фейдеры? Вкратце расскажу. Это, скажем так, такие фейдеры, которые подключаются не к сигналу, а к другим фейдерам. Ну сейчас поясню на практике. Прежде давайте я Расскажу вообще, как у меня здесь все организовано. Я работаю лично, предпочитаю работать по таким старым, олдскульным, скажем так, методам, когда у нас вручную создаются какие-то шины под группы, то есть так, как это было еще в прошлом веке на аналоговых больших консолях. Потом это перешло в ранние версии Pro Tools, это логика. И так до сих пор, до наших дней она еще существует. Но, например, в Logic'е в 10-й версии появилась такая функция, как Summon, трек стек то есть мы можем объединить какой-то э, какие-то несколько треков э, в самим стек и и те, кто понимаю, знают, что сразу у вас создается такая же папка, как вот у меня здесь Но на нее сразу назначается шина То есть у нас э, все сигналы объединяются сразу в промежуточную шину Я этим не пользуюсь, потому что мне это немножко неудобно с организационной точки зрения То есть я привык, когда у меня идет все сверху вниз То есть у меня, например, здесь идут барабаны И вот внизу их общая шина, которую я создал вручную э, Ну, как создавать шины, я неоднократно показывал в разных своих других видео и курсах Uh, просто сейчас здесь вкратце напомню, что я просто вручную вот здесь вместо стереоутпута поставил конкретную шину. У меня создался AUX-канал автоматически. Я его назвал DRAMS и создал его отображение вот здесь в окне ранжировки. Uh, его так разместил, чтобы оно шло после барабанов. То есть такая немножко ручная работа, э, более долгая, чем просто создать самим э, вот этот трек-стек. Но я просто к этому привык, и я не пытаюсь навязать свою точку зрения вам, если вам вы привыкли работать с вот этой новой функцией, ничего плохого в этом нет. Суть одна и та же, но чисто с организационной точки зрения, я понял, что так мне проще работать. Но я также раб, э, пользуюсь фолдер самин фолдер трекстек точнее трек трекстек который просто выступает в роли такой некой папки то есть мы туда располагаем какие-то дорожки в том числе вот эти шины которые я создал и у нас у этой фолдер у этого фолдер стека есть только функция просто mute соло всего что внутри находится и общий фейдер так вот, этот фейдер и есть, по сути, VCA-фейдер, про который мы говорим в этом э, видео. Сейчас я чуть подробнее объясню. То есть э, VCA-фейдер, по сути, это фейдер, такой мастер-фейдер, который подключается ко всем вот этим фейдерам, которые э, находятся, скажем так, в его ведомстве. То есть, которые, ну, в данном случае э, э, засунуты, скажем так, в эту папку. Но у нас есть возможность это переназначать. Так вот, в чем идея? Идея в том, что сигнал у нас, по сути, не поступает на этот фейдер. То есть, э, вот у меня, например, здесь есть сами дорожки отдельных элементов барабанной установки. И э, моя сумма суммирующая шина, которую я создал для того, чтобы эти дорожки туда просто через нее проходили. Здесь поставить какую-то общую обработку, там компрессор и так далее. Вот, то есть, сам сигнал у нас выходит с этих дорожек выходит приходит точнее сюда на а, вот эту суммирующую шину и с нее выходит уже на а, общую общий мастер через который мы слышим весь наш звук то есть здесь все понятно а вот этот фейдер через него звук так таковой не идет то есть звук нигде сам через вот эту вот этот канал никак не проходит но этот фейдер как бы подключен к фейдерам, которые находятся в его, скажем так, ведомстве. Как, собственно, узнать вообще, что подключено? По умолчанию мы это вообще никак не видим. Здесь даже сбоку нигде нет слов таких как висей. Но для этого нужно просто нажать View Channel Strip Components и здесь есть пункт висей, который по умолчанию отключен. Его включаем и вот мы видим, у нас появляется графа висей. И вот мы видим, что вот на этот висей фейдер Drums, который также является еще и папкой. Uh, у нас назначены вот эти дорожки. То есть, например, overhead у меня не назначен, а драмс назначен. Uh, сейчас я, допустим, все это отвяжу и покажу, как это работает. Сейчас в данном случае у нас ничего не работает. То есть uh, у нас вот, вот эти все дорожки находятся в ведомстве, скажем так, вот этой папки. И смотрите, что будет. Uh, сейчас я, если ее даже засолирую. У нас все мутируется, то есть у нас не работает соло, потому что они как бы, скажем так, не участвуют в этой э, в действии этого фейдера. Сейчас я замутирую остальные наши эти все фейдеры, которые относятся к тем или иным группам инструментов. Это у меня просто канал сам по себе и вас вручную замутирую. И давайте послушаем сейчас, как у нас сигнал э, звучит. вот я опустил фейдер у нас ничего не произошло то есть у нас как ни в чем не бывало наши сами звуки звучат сами дорожки играют и также мастер шина тоже ну точнее не мастер шина а суммирующая шина барабанов у нас звучит как ни в чем не бывало теперь я например подключу сюда к вот этой шине барабанов подключу барабаны и смотрим за метрингом то есть что у нас происходит с сигналом Мы видим, что на самих каналах у нас ничего не поменялось, то есть как звук выходил с них и приходил на вот эту шину драмс, так он и приходит. Но так как драмс, вот этот фейдер подключен к этому фейдеру, то его напряжение ушло в минус бесконечность, так как вот здесь у нас стоит. Поэтому у нас здесь громкость просто исчезла. И мы не слышим барабаны, потому что вот эта шина просто не выдает никакого напряжения. Ну, виртуального напряжения, конечно же. Вот. Таким образом мы вот этим фейдером можем управлять общим сигналом Вы спросите, а для чего это нужно, когда я могу просто вот этим фейдером управлять и все. Но дело в том, что бывает э, случаи, например, когда у вас есть фейдер, э, точнее стереосумма с параллельной компрессией, например, для барабанов это очень популярно. Вот, к примеру, я сейчас покажу сразу. Я возьму э, все свои элементы барабанной установки overhead у меня объединены в общую шину поэтому я их не беру а беру уже саму шину и отправлю например на какую-нибудь свободную шину вот у меня создался фейдер точнее aux я его назову например Drum комп и допустим сюда поставлю какой-нибудь компрессор допустим а, любая компрессия сейчас это не так важно Сделаем посыл. Вот, у нас есть Фейдер с Теперь я создам отображение этого AUX-канала в проекте. Для этого нужно нажать Options. И Create Tracks for Selected Channel Strips. И размещу также рядом с барабанами где-нибудь здесь. Так вот. Чем мне теперь удобно? Если я, например, свел весь микс, у меня все уже сведено, все хорошо, все настроено, всякие посылы, реверы, параллельные компрессии. И вдруг я понимаю, что уже на финальной стадии микса у меня немножко торчат барабаны. Вот я хочу их сделать потише допустим у меня здесь уже прописана какая-то автоматизация то есть я например прописал автоматизацию что у меня компрессия например там где-нибудь здесь повышается сами барабаны например тоже повышаются где-нибудь здесь для того чтобы быстро повысить э, общий уровень барабанов или понизить мне нужно заходить в автоматизацию э, регулировать с относительной э, сохранением вот этой относительности вот эти графики чтобы, ну, у меня ничего не сбилось, баланс не сбился, не потерялся. Ну, то есть, вы понимаете, уже очень много движений, очень неудобно, очень все это сложно. Но гораздо проще просто взять, настроить грамотно вот этот VC фейдер. То есть, в данном случае мне нужно его также привязать и к параллельной компрессии, потому что, э, если этого не сделать, то, опустив этот фейдер, у меня звук самих барабанов пропадет, но звук параллельной компрессии останется нетронутым. То есть вот видно я опустил фейдер но параллельной компрессии как ни в чем не бывало продолжает играть естественно это вносит жуткий дисбаланс и это очень большая ошибка то есть за этим вообще нужно обязательно следить если вы а, все таки возьмете на вооружение работу с сей фейдерами сразу вас призываю к очень такой серьезной дисциплине но на самом деле правило всего одно, я сейчас в конце видео о нем расскажу, как вообще пользоваться фейдерами и что назначать, что не назначать на эти VCA фейдеры. И все станет предельно просто и понятно, то есть никаких сложностей это вызывать не будет. А, давайте сразу здесь добавим VCA фейдер Drums. И теперь видно, что у меня пропорционально увеличивается громкость и уменьшается, когда я повышаю или понижаю этот фейдер, висей фейдер. То есть у нас просто вольтаж вот этих двух фейдеров пропорционально уменьшается, пропорционально увеличивается. При этом их относительный баланс друг между другом сохраняется и также сохраняется, конечно же, автоматизация. То есть автоматизация будет как ни в чем не вала работать, но на другом, скажем так, на других вольтах виртуальных, то есть на другом, скажем так, на другой шкале вот этих громкостей. То есть очень удобно. Сразу скажу, что висей фейдер также можно автоматизировать то есть на нем тоже можно прописывать автоматизацию такую более глобальную ну то есть это развязывает руки это добавляет э, новых возможностей но ну, думаю с этим понятно абсолютно того же касается все остальные здесь у меня инструменты которые есть э, в аранжировке то есть я все это объединяю в такие папки они же являются висей фейдерами вот видно для тех или иных элементов теперь сразу э, расскажу лоджик на самом деле иногда э, бывает что назначает слишком много он здесь дорожки он назначает и бас самой дорожки то есть откуда у меня бас гитара и мастер э, фейдер который я создал точнее шину промежуточную для вот этого баса а, то есть и то и то меня назначено на фейдер сразу скажу в лоджике это учли то есть даже несмотря на то что у нас оба назначены на фейдеры э, на вот этот висей фейдер если мы будем убирать лоджик э, будет автоматически э, уменьшать громкость только на э, шине то есть он Потому что он понимает, что вот у меня здесь назначен этот сигнал, эта дорожка на шину. Значит, нет смысла и там, и там убирать сигнал, значит, это внесет опять же проблемы. То есть уже будет сигнал непропорционально уменьшаться, а будет понижать только на последнем канале в цепи. Ну, думаю, это логично, но на самом деле это появилось достаточно недавно, в одном из недавних обновлений они этот косяк исправили. То есть вот видно у меня, несмотря на то, что они оба назначены на весей фейдер, этот у меня фейдер э, остается нетронутым, то есть сигнал продолжает звучать, вот это видно, но э, на уже выходном фейдере у меня сигнала нет. То есть, в принципе, можно сильно сейчас не переживать, но я всегда вам советую все-таки, опять же, брать все это под свой контроль, не надеяться на технику назначать на фейдеры только то, что идет на стерео выход. То есть очень простое правило. Все, что у нас везде, где написано стерео аут, мы назначаем на тот фейдер, который нам нужен. Но в данном случае перкуссия у нас сама по себе, поэтому ее нет смысла на какой-то фейдер назначать. Но какие-то групповые инструменты, например, гитары, которых много, может быть, клавиш, которых тоже может быть много, вокалы, которых тоже может быть несколько, их лучше назначать на какой-то фейдер, либо их суммирующую шину. То есть Опять же, правило получается сохраняется. Смотрим, у нас вот эти дорожки аудио идут на какие-то шины, значит мы их не назначаем ни на какой VCA фейдер, то есть no VCA. Но их уже шины, на которые они назначены, то есть в данном случае вот эти две, то есть драм компрессия вот у нас идет посыл на нее, и э, сама шина драмс у нас назначена на вот этот VCA фейдер DRAMS. То есть все логично, таким образом у нас сохраняется полная пропорция, когда мы захотим поменять уровень этого фейдера. Теперь давайте посмотрим с басом. С басом я здесь уберу, чтобы у меня оставался только по умолчанию вот этот э, финальный. Вариант. То есть у нас сама шина идет на стереотпут значит я ее привязываю к висей фейдеру баса. Здесь у меня идет на бас 3, значит у меня здесь никакого висей фейдера нет. Далее смотрим гитары. Гитара у меня здесь две гитары, записанные из двух микрофонов. Они объединены в шины. И мы видим, что у нас здесь не совсем правильно, точнее совсем неправильно а, расставлены висей фейдеры привязка. Вот это тоже очень важная ошибка, а, которую нужно от которой нужно избавляться и ее ни в коем случае не допускать. Если у меня здесь, предположим, будет на вот этой общей сумме стоять какие-то, на этой шине стоять какая-то обработка, например, компрессия, и я буду VCA фейдером убирать громкость, то у меня будут э, прибираться сами исходные сигналы, таким образом компрессор, который стоит уже после этого понижения, будет работать неадекватно. То есть я его настроил на вот этой громкости, а на этом он уже работать так не будет. Поэтому ни в коем случае вот этого допускать нельзя. Я выделяю эти треки. Ставлю Now VCA и выделяю уже их суммы, суммирующие э, шины, которые идут опять же на стереоутпут Помним правило стереот, значит, можно спокойно назначать на VCA фейдер. И выбираю VCA фейдер гитарс э, То есть, все логично. Теперь у меня гитары привязаны к вот этому VCA фейдеру, и у меня никаких проблем не будет. Э, тоже касается и клавиш, я отвязываю от VCA фейдера клавиш сами дорожки с левым правым сигналом клавиш и оставляю только привязанным их общую шину uh, и тоже касается вокала вокал у нас весь идет на стерео выход каждый то есть у меня нет никаких промежуточных шин для вокала поэтому он у меня сразу привязан к вот этому мастер фейдеру uh, точнее висей фейдеру и ну и касается флейта, то же самое, флейта у меня одна всего лишь, в... нет никаких шин, поэтому тоже она привязана к вот этому фейдеру. Ну, думаю, что это понятно, если остались какие-то вопросы, можете задавать, но если вы на практике это все попробуйте, очень быстро с этим освоитесь. Кстати, сразу скажу, вот этот мастер фейдер, по сути это тоже VCI фейдер, который привязан. К стерео-отпуту, то есть, если вот этот фейдер физически реальный, который отвечает за э, сигнал, сам то есть он непосредственно касается сигнала, то это просто вольтаж, который подключается к вот этому фейдеру. То есть, и он вот здесь также работает. Поэтому тоже следите за тем, чтобы он всегда стоял в нуле, потому что иначе вы будете просто работать на пониженной э, вольтажности, скажем так, э, вот этого стерео-выхода, э, я вам этого не рекомендую. То есть лучше все-таки держать на нулях. Но опять же, о гейн-стейджинге я запишу тоже отдельное видео. Ну что ж, в этом видео на этом все. Если что-то, какие-то вопросы еще остались, пишите в комментариях либо пишите мне в личные сообщения. Но обязательно попробуйте это на практике. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!